Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали. Немецкий танк 10 уровня Маус, карта Оверлорд. Игрока у нас сегодня зовут Добро Топ-1. Ну, наконец-то почти добрался Маус до позиции. Странно, что еще никто не отправился в ангар. На Кархал, как говорится, счет становится 0-1. Сливается союзный светляк 9 уровня. Маус продолжает продвигаться вперед. Ну, если не считать ПТшки, которые там вдалеке на третьей линии. Практически вдвоем сюда на пляж приехали. Маус и 122ТМ. Не стал Маус здесь ждать развития событий, а сам пошел дальше вперед. Противник, по-видимому, тоже решил бросить это направление. Ну, вот еще арта там присутствует. На таких медленных машинах, конечно, неприятно попадать в турбо-бои. Был бы это турбо-слив или наоборот, турбо-победа. Ты постоянно будешь везде опаздывать. Ну, сейчас событие развивается пока что достаточно медленно. Мне кажется, у ВК-101П здесь никаких шансов нету, чтобы Мауса пробить. А Маус без проблем выцеливает лючок небольшая неприятность в 230 единиц есть первый уничтоженный противник что-то немного подлагивает счет уже 3-4 а прошло ну, 3 минуты, четвертая минута идет еще с пляжа здесь, и союзником наверху помогает. Второй уничтоженный, счет 4-6. Странно, что арта не убежала, я вижу, там летит снаряд. Третий уничтоженный, вот еще один чемодан, прилетает на 146 единиц. Ну, для Мауса это пока что семечки. Она. Вот она, ну нет возможности арту уничтожить, надо ехать, ехать дальше вперед. Счет 5-9. Союзники почти закончились. 6-10. Пятая минута идет. Сорта. Это уже четвертый уничтоженный противник. То есть пляж зачищен. Теперь бы подняться наверх. Да, да какое-то страдание. представить себе, может, только игрок, который играл на таких машинах. Ну, я понимаю, потому что я выкачивал Барсука. Торт это по подвижности, наверное, примерно то же самое, что и Маус. Шкоде прям не имется, надо было Вот разрядить барабан При этом получила два пробития а Сам стрелял голдой Ну, один раз все-таки урон нанес там На 302 единицы Еще и Борщ тут получает Тут прям такая картина, что Маусу даже Наверх подниматься не надо, противники Сейчас сами все будут об него убиваться, наверное Нет? Был пока что паутих Наверное, все-таки придется забираться В горку Шкода там уехала подальше, стреляет, наносит урон, 361 единицу. Ну, где еще два снаряда, или сколько там у Шкоды? Четыре снаряда в барабане, по-моему. Не знаю, я на этих танках не играл. Пятый уничтоженный, получилось все-таки там попасть в борща. Шкода нет-нет, а через раз пробивает. Получается, четыре раза выстрелило. За барабан, два пробития. Маус потерял уже почти половину прочности. Счет 8-13. <звы> <звы> и не удается здесь уничтожить. Типа 61. -го. Со всех сторон уже начинают лететь снаряды. Там еще и Кранваген стреляет. Чемоданы летят. Вон Шкоду, надо уничтожать Шкоду Увидел, увидел Маус, есть Но Здесь Шкоду засветил, наверное, СУ-130 ну, Может у Мауса Да не, у Мауса вроде обзора здесь не хватало Точнее, дальности Чтобы его засветить Счет 10-13 Не будь противник такой жадный Просто бы взяли, захватили базу Нет, они так и продолжают ехать Маус их притягивает к себе как магнитом. Вообще не серьезно Чемодан на 28 единиц урона О, там уже и Маус вражеский подъехал Пока что в засвет не попал Но видно, снаряд прилетел Танкует Маус, танкует Уже 5 с лишним тысяч нанесенного Да, и как только я это сказал Тут же кранвагон пробивает А вот и вражеский Маус Блин, у него много прочности Почти 2000 Получается там выцелить, попасть в НЛД Здесь лучше подъехать под горку, дабы от торты чемодана не прилетали. А на танкованный урон уже больше, чем нанесенный. А, не получилось попасть. Кранваген так повернул башню неаккуратно. Ну, торопился, по-видимому, хочет с тыла заехать. А, светляк думал успеет, пока Маус на КД не тут-то было. Будешь седьмым. Ну, подарочек восьмой Чё-то как-то неаккуратно, арта вот так Ну неужели было непонятно, что Ну здесь только ромбовать, ничего не поделаешь Ну или в клинч, пытаться пойти в клинч там, Потому что вражеского Мауса ждать в ближайшее время не стоит Ему долго там объезжать, спускаться А вот что с ИС-3-2 непонятно кстати, у меня есть подозрение на то, что он стоит АФК. Да, что-то как-то кранвагон, ну не знаю, бездарно вообще сейчас играл. Ему проще было вот с того направления, где арта объехать. Да, если еще координировать действия с союзниками. Да, вот Маус ехал по низу. Кранвагон бы объехал сверху. И все. У этого, то есть, у нашего сегодняшнего героя не было бы вообще никаких шансов. Ну, я не знаю, так спешить Вот и... Ну что, вражеский Маус будет стрелять? Не будет Но он понимает, наверное, что у него шансов пробить нету Разборки двух Маусов дождался своего счастья, да, продолжает ждать, нет, все-таки пошел вперед еще одно пробитие нет, нет золота у противника, походу ну, контрольный есть ничего не смог вражеский маус противопоставить он, по-моему, даже ни разу не пробил ну, я еще про то, когда он там сверху стоял, стрелял. Ну, теперь на поиске одного оставшегося противника. И 32 2 Кстати, времени еще достаточно, мало ли что, доехать, к примеру, захватить базу. Если вдруг все-таки ИС-3-2 не, не АФК шел, Ну, возможно, куда-то уехал, там где-то спрятался, а потом вдруг там игра вылетела у человека или еще что-то. Всякое бывает. Короче, нет. Он просто стоит на базе и спит такой маленький пи пирожок в награду Маусу за проделанную работу для победы в этом бою. А сделал Маус, конечно, ну, сказать, что немало это мягко говоря. Сделал все возможное и невозможное. Еще один, ну, возможно, два выстрела. И будет